приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла, у нас КПД 90% и автоматика, это у нас приточка установлена в офисе, вот такой к ней идет пульт, это пульт Screen. вы видите сразу он отображает э, все 4 температуры, если у вас будет э, нагрев, он будет и отображать нагрев, на данный момент мы сейчас с вами хотим добавить как раз калорифер, потому что он в принципе у нас есть. Ну, допустим, мы поставили с вами приточно-вытяжную установку, но сразу не было ну, заказчика или там по каким-то причинам не было калорифера. И мы с вами доставляем его позже, после уже установки, в принципе, после того, как уже а, работает наша приточно-вытяжная установка. Здесь очень много, конечно же, функций. Но мы с вами сейчас рассмотрим одну конкретную. Это добавление калорифера. удобно да ну, то есть как бы у нас есть автоматика которую даже со временем вы спустя какой-то промежуток времени можете добавить О, смотрите мы нашли уже такое понятие как хитинг добавляем что у нас есть калорифер, на да? L мод наставляем говорим что окей okay. видите L мод подчеркнулась там также можно здесь добавлять со временем, собственно говоря, и датчики CO2 или датчик влажности. У вас, смотрите, раз у нас сразу появился вот такое себе окошечко, которое говорит о том, что у нас есть а, калорифер. Если мы включим привязанную тяжелую установку, это будет первая скорость. Вот так вот подается, когда подается сигнал на колорифер отображается. То есть, в принципе, если квадратик без зигзагообразной линии, то, соответственно, колорифер не работает. Если подключилась на зигзагообразная линия, то значит, что пошел сигнал на наш колорифер и колорифер запустился в работу.